и всем привет со макс риск у нас новая игра под названием я не знаю как называется вроде бы out legion clash легионский clash этого вот, пока не загрузка сейчас игра конечно же без интернета если не загружается то я скажу вам что эта игра без интернета. о о о блин так реалистично Итак, что мы тут видим кстати карта Роблок Сани, майнкрафт копирую. Ага, одноглазый. Знаешь, знаешь, как будто как Багуган. Бабуган Драго Драгона поле или же Багуган бой Циклоп на поле. Пиши комментарии, знаешь. Кто? Владелец Бакуганом Циклопом. Пиши. Да, это сложно. Ну пиши, если понадобится не, не знаю. что. У меня соль, Ты Багуган Фанха. Бакуган не знаешь. Вот, мне отстыдно говорить, если ты не знаешь. Кто владеет бабугана циклопа? Так что мы тут видим. Но ну, пишите. А пока я поговорю про воинов. Два красных против два икра, 2 зеленых, также одного. Такого, наверное, не знаю. Храмброво рыцаря и этого одного, не знаю, кто, ну, вроде бы защита, вроде бы просто кстату какая-то. Недоработка глаз. Просто.. Камень сделали из камня, обычно нарисовали синий круг, как в роблокс так делает. Ага. Потом видно, что прям его не камень такого вот некрасиво, а прям его так подлатали. Прям, прям красиво так сделали И осталось ему назад добавить. Или вот эти вот. Блин, так смешно, ладно. Всем пока. Наверное, не получится сейчас играть без интернета. Игра просто без интернета. У меня есть другие игры, которые с интернетом. Пиши в поисках на YouTube Max Risk. Найдешь игры без интернета. там И так я записываю, Все будет шикарно. Всем пока.